А у нас очередная лыжа одного поворота Актер одной роли, лыжа одного поворота Здравствуйте, на повестке дня Черная и совершенно для меня непонятная лыжа Я ее до этого не катал ни разу, сто вот. процентов Но лыжа, которая мне понравилась Лыжа, которая мне понравилась Понравилась она мне тем, что у нее есть два интересных режима сразу Сразу два, и оба интересные. Значит, у нее есть резаная дуга. Она вообще шикарна, потому что она она реально трамвай на рельсах. Вот, если вы ее поймали в ней, да, вот этот радиус ее, этой лыжи, то вообще все шикарно, и вы не пропустите точно этот карвинг. Если вы там реально хотите прогрессировать в карвинге, то можно брать эту лыжу, она вас в него засунет, в этот карвинг. Вот, она влетает в свою резаную дугу, в нее как зубами вцепляется и вообще из нее реально ее не выбить ничем вот, но есть минус эта дуга, она абсолютно невариабельна, вот есть один радиус и вот все, вот в нем все, вот в нем и все, вот карвинг другого радиуса в нее получить сложно или практически, ну новичку будет практически нереально, но Плюс в том что э, она очень цепкая В это же время она очень цепкая Но при этом и комфортная в боковом проскальзывании То есть вы можете получать ну, как бы достаточно большой уровень комфорта И контроля То есть контроля без потери комфорта Скажем так То есть цепкости у нее на самом деле столько Что можно вот без страха и упрек отпускать себя На достаточно большую скорость В боковом проскальзывании при этом она не теряет стабильность И позволяет зажиматься Там где нужно там, притормаживать И достаточно четко Быстро менять траекторию скорость движения Что для новичков тоже в общем -то, Очень актуально Ну и как бы В принципе вот такая вот лыжа вот, э, Кому ее можно советовать Вот, Наверное Советовать ее можно вот, Людям которые тоже любят Кататься достаточно быстро Хотят кататься динамично при этом какой-то мере хотят развиваться и прогрессировать вот для них эта лыжа будет интересна. Да. Вот. другой как бы минус то что новичкам может быть вот этот карвин который она предлагает там метров 15 16 это так может быть быстровато то есть для новичков эта лыжа может быть быстровато но хотя как бы она очень хорошо контролирует ситуацию и достаточно интересно на мой взгляд, показалось Ну, я могу ее смело, да, в принципе, новичкам рекомендую. Вполне себе вариант, вполне интересный. И можно будет и прогрессировать, и получать фан, и кататься на скорости. И не на скорости тоже, но скользящий поворот. Но техничного карвинга на ней как бы не ждите. Короткого поворота резного вот как бы не будет. Вот, в принципе, как бы и все про эту лыжу. Вот, я пойду за следующий, потому что об этой я все, что мог, уже сказал. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки видосом. Все, пока.